Название полностью оправдывает вкус и внешний вид этой потрясающей закуски. Невероятно вкусные шампиньоны, начиненные мясным фаршем, такое блюдо и правда нужно пробовать, а не обсуждать. Если вы поставите такую закуску на праздничный стол, то она в миг улетит со стола. Ваши гости будут приятно удивлены и обязательно спросят рецепт. А как приготовить фаршированные шампиньоны шикарные, читайте в пошаговом рецепте. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Из зелени у меня базилик. Ножки грибов отрежьте и чайной ложкой аккуратно очистите шляпки. Ножки и остатки шампиньонов мелко нарежьте. Также мелко нарежьте лук и обжарьте на небольшом количестве растительного масла до мягкости. Добавьте шампиньоны и обжаривайте в течение 1-2 минут. Затем добавьте фарш, посолите и обжаривайте до готовности мяса. Подписавшимся, больше вкусностей. Базилик мелко нарежьте, сыр натрите на терке. В сметану добавьте зелень и половину сыра, перемешайте. К мясной начинке добавьте сметанный соус и перемешайте. Шляпки шампиньонов плотно наполните начинкой. Переложите грибы в форму для запекания и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. Фаршированные шампиньоны готовы. Они действительно шикарные. Лучше всего подавать грибы в горячем или теплом виде. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Обещанный список ингредиентов. Шампиньоны свежие, 6-10 штук, большие. Фарш мясной, 100-150 грамм. Лук репчатый, 1 штука. Сыр твердый, 100 грамм. Сметана, 2 столовые ложки, 20% или больше. Зелень свежая, пучок, любая по вашему вкусу. соль вкусу растительное масло 1 столовая ложка количество порций 6 10 подпишись и поставь лайк чтобы не пропустить следующие видео которые поможет вам вкусно готовить пусть вам сегодня повезет